Всем Хай, с вами Дэни Дэнимоц. Сегодня у нас на обзоре ОК OK, Сливи. Вот такая вот самая лучшая сборка весом 200 мегабайт для коптов. Я ее сделал охуенную, стреляться на ней круто, нежели чем на моих предыдущих сборках, потому что я узнал про один такой вот э, критерий, который как бы руинит стрельбу и как бы пофиксил, так сказать. Так, давайте пройдемся по сборке. Теперь э, я уже рассказал, что она крутая, да? Смотрим. Как всегда. В первую очередь это у нас интерфейс, окей, okay, худ, а, вот такой вот фистик, бело-розовые такие хпшки, показатель хп и шрифт. Шрифт я сделал с таким лайтовым градиентиком, в принципе, прикольно. Также тут еще обводка чуть поменьше, чем у стандартного шрифта. Также радар, тоненькая водочка, белый радар центр и вот такая вот белая карта. А, также с прозрачностью, как у меня последние сборки. Белая вот такая вот карта. 256 на 256. Посмотрим пушечки. Вот такая вот бита. Пушки, я скажу, не приват. Просто вот пушки с паблика. Прикольные просто под сборку. Я, честно, пытался что-то сам сделать. У меня дерьмецово ходило. Поэтому пабликовские пушки. Вот такие вот пистолеты. То есть бита, дигл. Шотган. мк И ирфа а Пушки там... 1024 прожатые, если вам надо меньше, как бы сожмите, я сборку делал в первую очередь для себя, поэтому 1024 они у меня. Деревья, как видите, с кустами белыми, а, я попытался по всему гетто, типа все кусты вот эти покрасить, именно кустики в белый, как бы пытался, может где-то и типа я их пропустил, именно по гетто белых кустов много. Не знаю, это я так долго буду летать, искать их. Также нашел, так сказать, достал даже кое-откуда текстуры скайбокса. Чтобы, ну, свежачок, это что все с одними текстурами гоняют. Я вот взял, достал новые текстуры, которые никто не юзал. Ну и давайте, как бы, посмотрим эти текстуры вместе с таймсусом. Uh, Вот такие вот 8 погод, мне нравится, вот такая вот прикольная. Так, что еще бы показать? А ну еще я забыл сказать про скины, покрасил скины в белый цвет. Такое уже много раз сделали, знаю, но что-то вы может уже такое и не видели. Может чем-то я и отличился, но как бы поработал руками сам, так сказать, Паблика. скины не пабликовские. Тут у нас для коптов Гмастер. Здесь у нас есть наркотаймер хороший от Горскина скрипт. Гангмастер скрипт хороший. Здесь на X наркотаймер, на сбив и автоган, автоматы, так сказать. То есть, вы когда стоите на респе, открыли склад, и как бы скрипт сам за вас взял маты. Удобная вещь. А вот наркотаймер вот такой вот. Идет таймер, то есть он рассчитывается по множителю сервера. Сейчас типа нету x2 доната, все такого. Поэтому 60 секунд. Вчера был X 2 донат, получается было 30 секунд или 20, я не помню. Есть гоменю коскриптик тоже от Кости Горскина. Тут все уже настроено под слабый комп, так сказать. Можете также все посмотреть, под себя там поделать. Также тут и General, звуки. Вот все звуки громкость он также под себя настройте ну и в принципе, мне кажется, больше нечего рассказывать, так что дальше будет нарезочка крутых моментов на с этой сборке. Получается, все. Всем покеда с вами был. Да не данимас. Всем пока. Ну да, вообще пиздатый дом. Ты чего хуёб, блядь? Это что, Владик, помогай? Стань Влад. его нахуй, аху, стань его. Владик, стань его. Стань, стань, стань. За мной тут грув бегает, который меня уже два раза убил, блядь. Животное ебаное, блядь. Опять за мной бежит. Да блять, я только захилился. Да куда ты, блядь, ты ж тебе хп был на тычку. всегда ребятки так тоже всегда уе oh, yeah. я умер душ него ⁇ что делаем как они нас догоняются с стачка пишу бля станет okay. буду сейчас я левому три точки дал я его убил вроде присядь присядь присядь они его охпауэлл подходим, наверх, наверх, наверх. А, меня убили. Я могу, по сути, выйти сейчас просто. Я одного убил. Убил второго. Ну конечно, сейчас выдавно. По спине просто всех с крыши стреляю. Что это было, блять? Блядь, что происходит? Я еще топ один по фрагму, что ли, возьму, или че? Начинаем сусать. Еп твою мать! Где я нахуй? Я прям в мясе. На, Чисто тебе. Он еще попа ехал. А мне руку сломали, блять. Так, слышь, Скапи сразу. Я сразу съебался, это за что это было, блядь? Что-то, что-то, что-то. Сейчас меня, блядь, спины нахуй, нарушники как на день, блядь. Блядь, это что? Так вот прыгаешь, оп, оп, оп. Еще бежит, достало рабочку. Еще миллион типа прибежал, надо отойти за открытие. Минус. Блять, застрял. Попал, попал. У меня, у меня ломочка, слабил. у меня ломочка, у меня ломочка. Убил, помог. Достанули. Отходим, отходим. А похуй. Остановись, стал пауэр, блядь. Эскейп, ребята. Они меня вообще попасть не могут. Не, ну я откачу и дальше. Я настал, <связывая> Ой, блин, я я В смысле зафризил, блять? Я ему одно хп оставил. И круто. Убива, убива, убива! Мерьот. <связывая> найс! Все, найс. Нет, алло, фраги, алло, пробиваю, пробиваю. Вы там еще? Да, я ебать, я сколько их убил уже? Да похуй. слышишь, это называется yeah. бык быканули. Эх, развиваю. Какой у него эти был? 110 у него ничего. Ооо, а это кто у нас тут стоит? О -о -о. Он тут да сейчас челл чел оружие сейчас возьмет да Вон. мы ему еще тоже башены гибьем